Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый проект для заработка денег. Предыдущие проекты платят. Получил я уже по 4 выплаты с них. Все круто, все классно. И сегодня вот буквально недавно запустился новый магазин, в котором можно заработать денег. Здесь при регистрации нам дают 30 долларов. Более подробно я расписал на своем сайте старт был сегодня и минимальный депозит здесь 10 долларов минимальный вывод 1 доллар партнерская программа здесь жирная первый процент 10 процентов второй уровень 6 процентов и третий 3 процента чтобы зарегистрироваться в первом поле прописываем электронную почту второе поле пароль третье подтверждаем пароль и четвертое поле, прописываем пароль для вывода денег. И давайте посмотрим. VIP номер 1 стоит 40 долларов. На балансе у меня 30, мне нужно сделать депозит на 10 долларов. Чтобы здесь пополниться, нажимаем кнопочку Research. И на этот адрес кошелька нам нужно перевести 10 долларов. Открываю кошелек свой. USDT SEND Next 10 долларов Итак, деньги мы перевели Вот Минус 10 долларов Нажимаю здесь перезарядка Итак, деньги нам поступили на счет, на балансе у меня 40 долларов. И теперь я могу купить пакет VIP номер один. Он у меня автоматически купился. В день нам будут здесь давать две задачи, и заработок наш составит два с половиной доллара. Окупаемость с данного проекта получается четыре дня. Итак, перехожу на главную, заходим в магазин и и ежедневно выполняем вот эти вот все задачи нажимаем на картинку submit я могу выполнить только две задачи и все больше я здесь не выполнил идем теперь назад на главную и теперь нажимаем кнопочку вывести деньги видим на балансе у меня два с половиной доллара и нажимаю кнопочку подтвердить Итак, вывод успешный. Чтобы зарабатывать в этом проекте еще больше, здесь есть партнерская программа. Нажимаем вот на нее. У вас здесь есть ваша партнерская ссылка. Копируйте ее. Приглашайте друзей знакомых. И будете зарабатывать 19% на всех вот этих вот трех уровнях. Итак, открываю свой кошелек. Должно прийти мне 2,5 доллара. Так, видим, вот, выплата уже у меня на кошельке. Данный проект он платит. Все ссылки я оставлю в описании. Кому интересен данный проект, переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.